Проходим так часто, Довериться Богу мы сердцем должны, Хоть слезы струятся. Идя сквозь долины и слез пути, Находим источники радости. Не печалься, моя душа. Утешайся всегда лишь Богом. Он направит тебя всегда. Он проложит тебе дорогу. Не печалься, не у. Сибирь Сыну небес предстоит пройти здесь однажды, до крови сражаться, не уступать, отстаивать веру и побеждать. Не печалься, моя душа, утешайся всегда. Утешайся, моя душа, утешайся всегда лишь Богом, Он направит тебя всегда, Он проложит тебе дорогу, не печалься, не у.